Привет, народ! На трубке Антон. Машинки всегда были, есть и будут отличным способом самовыражения. Но кто не кайфует от езды на удобном транспорте в сопровождении приятной музыки, а? Конечно, заботливые родители хотят как можно раньше погрузить детей в эту топовую индустрию, и поэтому они делают для них такие тачки, которые идеально повторяют оригинальных собратьев и порой ни капли им не уступают.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 Этот гость не такой маленький, как остальные, но тем не менее он по-прежнему является детским. Да, соглашусь, меня тоже посетила мысль, мол, а каких размеров тогда будет нормальный взрослый вариант? Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. В машинке, как вы видите, спокойно едут двое парнишек. Тачка на раз-два преодолевает лужи, но и с горками либо ямками справится не менее легко. Я думаю, что в этой относительно небольшой машинке также просто могли бы ездить и взрослые. Как ни крути, а ее пространство это допускает. Ставьте лайк, если тоже хотели бы покататься на таких тачках со своими друзьями и близкими. По каким-нибудь дорогам из грязи и всему такому. Думаю, было бы очень круто. Перед вами легковой автомобиль, выпускавшийся немецкой компанией Volkswagen с 1946 по 2003 год. Является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра базовой конструкции. Всего изготовлено 21 миллион 529 464 автомобиля. Жаль в общем учете нет нашего маленького синего красавчика, потому что на мой взгляд он ни капельки не хуже. Разве что размером меньше, а так отличная копия, такая же красивая и удобная для водителя. Вдобавок этот жук реально быстро ездит, он не сделан как те пластиковые игрушки из торговых центров, совсем наоборот, тут полноценный механизм как в реальной тачке. Ну а напоследок, пока вы еще любуетесь этой машинкой, скажу вам любопытный факт про оригинальную тачку. В 2021 году дизайн легендарного жука концерна Volkswagen без соответствующего разрешения был скопирован китайской компанией Great Wall и представлен в качестве собственного концепта компактного хэтчбека.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 Парень, чье творение вы все это время смотрите, скорее всего вдохновился историей и решил повторить ее, пускай в менее крупных размерах. По-моему, получилось очень круто. А вы что думаете? На очереди у нас очень интересная спортивная машинка, которая не повторяла какую-то историю, не предназначалась для дачных прогулок, а делалась исключительно для города и для быстрых поездок. В принципе, как и все другие спортивные машинки. Низкая подвеска, яркий внешний вид, потрясная мультимедиа и другие удобства. Я как будто смотрю на реальный спорткар, вот правда. По крайней мере, у меня такие ощущения от ее вида. Ну а когда я посмотрел, насколько быстро эта кроха разогналась, все вопросы окончательно отпали. Машинка клевая. Кто-то любит спорткары, кто-то обожает всякие дачные варианты для перевоза грузов, а другие могут кайфовать от тех же тракторов. Причем появляется такая необычная любовь с самого детства.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 В основе же автомобиль оставался заднеприводным. Одержав в кольцевом чемпионате 29 побед в 29 гонках, выиграв 4 чемпионата подряд с 1990 по 1993 годы и поставив новый рекорд времени прохождения северной петли Нюрбургринга для серийных машин, автомобиль доказал свое превосходство. F-Series – серия полноразмерных пикапов, выпускаемых Ford Motor Company более 70 лет. Первый пикап Ford F-Series серии одна из самых успешных моделей в истории компании. С момента своего появления в 1948 году компания продала более 27,5 миллионов пикапов, F-серии по всему миру. Это самый продаваемый пикап в Америке в течение 30 лет. Также автомобили F-серии являются самыми продаваемыми автомобилями в США и Канаде. Конечно, такой успех не мог заставить людей делать мини-копии любимых тачек. Так вот, этот парнишка вполне себе сделал нехилый карт, способный ездить не только по дорогам общего пользования, но и газонам, ямкам, болотам и тому подобному.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 Вот какой-то старичок настолько этим вдохновился, что решил построить свою фуру, сделанную под стиль газированного напитка. Как вам проект? Оцените его в комментах по десятибальной шкале. Британская компания Young Driver, занимающаяся подготовкой водителей разных возрастов, озаботилась вопросом обучения самых маленьких автомобилистов в возрасте от 5 до 10 лет и создала специальную машину для этих целей. Получившийся электромобиль назвали «светлячок», Компания утверждает, что миниатюрная двухместная машина вовсе не игрушка. Светлячок получил независимую подвеску всех четырех колес, реечное рулевое управление, работающие фары и поворотники, а также дисковые тормоза с гидравлическим усилителем. Машинка оснащена двумя электромоторами, которые позволяют разогнаться до 16 км в час в опытном режиме и до 8 км в час в начальном. Заряда аккумуляторов должно хватить на 9 часов езды.